Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня видео будет разговорным, я вас не хочу грузить какой-то сложной информацией, просто хочу донести несколько фишек, которые прям кардинально изменили мою жизнь. Если кто-то не знает, то еще буквально 10 месяцев назад я ходил на самую обычную работу, где мне платили 134 доллара. Был такой месяц, когда нам заплатили 350 долларов, но там как бы были всякие премии, и мы там очень сильно работали. В общем, 350 баксов заплатили. Чтобы вы понимали, я на то время снимал половину квартиры, то есть комнату за 200 долларов. И за эту зарплату я не мог даже себе позволить вот снять комнату. Приходилось мне работать еще параллельно. Я вел YouTube канал. Вот многие мне писали, типа, как ты там ведешь канал параллельно, как ты торгуешь. Блин, было бы желание. Я приходил, я уходил на работу в 8 утра, приходил в 5 вечера. Я потом сразу садился за ноутбук, делал видосы, торговал, то есть делал по максимуму. Если какая-то ниша у меня не заходила, я делал другую. Я вел еще параллельно TikTok аккаунты. Телеграм-каналы, то есть было очень много, знаете, такой вот работы. И многие там ходят на работу, вот зарабатывают по 350 долларов, да, если там взять среднестатистического человека. Вы представьте, это целый месяц надо ходить на работу. Я вот сегодня принимал участие в одном IDO, которое выходило на бирже Polix. Я вам как бы ссылок никаких оставлять не буду, просто расхожу саму механику, чтобы вы понимали. Здесь я завел 1600 долларов на аккаунт, и была IDOшка, я туда 1500 долларов занес и получается то, что у меня была локация на 48% на 720 долларов. То есть 720 долларов у меня забрали на IDO, а все остальные деньги, которые у меня были, у меня их просто вернули на баланс. То есть получается 780 долларов мне вернули. А на 720 долларов мне купили вот этих вот токенов PLX. Я потом зашел на биржу, эти токены спокойно продал по 0.15, и сейчас у меня на балансе 2177 долларов. То есть получается я буквально за 5 дней, вот 19 числа я занес в этот проект на 1500 долларов, и уже буквально через 5 дней я продал эти монеты и заработал 577 долларов чистой прибыли. Вот вам, ребята, и заработки. Сейчас совсем другое время, то же самое, как и на тех же NFT-маркетплейсах. Зашел, купил бокс буквально за 15 битов, 30 долларов. Уже через 5 минут продал за 333 доллара. Получается 300 долларов чистой прибыли. Сейчас совсем не то время, которое было раньше. Сейчас ходить вот на ту же работу за 350 баксов на протяжении всего месяца – это я не знаю, это просто не уважать себя. Я не то, что вас сейчас там мотивирую как-то уходить с работы, заниматься другими делами, там подаваться в крипту, заливать все свои деньги, продавать картины. Нет, ни в коем случае так не подумайте. Если вам нравится ваша работа, конечно же ходить. Я вообще ничего против не имею. Просто когда я просыпался каждое утро в 8 утра, я такой, блин, опять идти на эту работу. Я просто такой, каждое утро вот реально просто как в депрессии, как на полном негативе. Я просто каждое утро просыпался с той мыслью, что блин, я не хочу туда идти. Потом, когда ты сидишь, ты такой, блин, скорее бы уже 5 часов вечера, чтобы пойти домой, там, какими-то своими делами позаниматься. То есть, был вот такой вот круговорот, это просто настолько было напряжно. В этом видеоролике я вам хотела рассказать, почему у меня в жизни произошло вот такой вот, знаете, бум. Ты зарабатываешь 200 долларов в месяц, а потом зарабатываешь 100-200 раз больше. Почему так произошло? Потому что я начал заниматься теми делами, которые мне на самом деле... Не скажу то, что они мне там супер круто нравятся. То, что мне нравится записывать видеоролики. Нет, чтобы вы понимали, я записываю видосы с такой прям сложностью. Вот некоторые ребята говорят, вот тебе просто. Ты сел, записал видос, там написал какой-то пост. Это на самом деле сложно. Вы попробуйте вот каждый день снимать видеоролики, там делать какие-то посты, даже писать вот те же банальные записи в группе ВКонтакте. Я видел, некоторые ребята тоже начинали писать, ну просто добавлялись друзья вижу то, что они публикуют свои отчеты, но они просто уже через неделю, 2-3 забивают. И это, конечно, ты смотришь и понимаешь, что, что да, это просто огромная работа над собой, то есть это большая сила воли нужна, чтобы вот прям добиваться каких-то результатов. Многие вот просто начинают разбираться, в ИДОшках буквально там 3-4 часа посидели, не разобрались, все забили. Потом они на этом не зарабатывают. А когда я, вот как я лично разобрался в ИДОшках? Я, наверное, дней 5 сидел, у меня просто вот башка, чтобы вы понимали, вот прям конкретно кипела. Я просто в эти идиохи захожу, думаю, блин, где какие сайты, что как открыть, ну блин, ты потом такой сидишь, одну темку нашел, нашел вторую, нашел еще один сайт, и там такой бах-бах, все быстро понимаешь, все, ты уже шаришь по идио, ты можешь туда заходить. Опять же, сейчас я вам не говорю, то что идио надо заходить, эта тема уже не совсем такая актуальна, потому что токены площадок падают, все, грубо говоря, падает, и токены сами выходят хоть и на иксах, но опять же, из-за того, что токен площадки падает, вы тоже уходите в минус, поэтому... Если хотите вот прям реально зарабатывать, просто ищите актуальные темы, которые вот сейчас. Вот nft они сейчас неплохо крутятся, но опять же, надо понимать, вот был такой вот момент IPO, когда они приносили-приносили прибыль, там больше 100%, потом начали приносить 50%, потом 30%, и сейчас, если вам показать IPO, просто все ipo и в минус. Если они там отрастают, я их закрываю, но опять же, я пришел не в такое хорошее время. Это сейчас я понимаю схему, когда я вот э, начинал, вот эти вот 200 баксов зарабатывал, да, но у меня же не так Всем работала, это сейчас э, зарабатываешь нормальные деньги, и ты понимаешь то, что надо просто выкупать грубо говоря, те темы, которые идут прямо сейчас по рынку, которые актуальны. Вот есть очень много дизайнеров, они мне каждый день предлагают, давай я буду делать тебе превью, давай я буду и тебе улучшать контент Но ты потом понимаешь, это большая конкуренция То есть вам надо прям э, по рынку шарить Что происходит и что востребовано И если это востребовано, вам оно более-менее Хотя бы нравится То есть вы занимаетесь, оно вам прям ну, не дурит голову Все, пожалуйста, вливайтесь в эту тему Быстренько крутитесь и развивайтесь Почему я сегодня в пледе сижу Потому что короче, вчера, ребят, катался на квадроцикле Тут, конечно, не знаю, будет ли слышно по звуку Короче, не слышно В общем, поехал я кататься Хотел немного путь сократить и провалился, короче, под лед. Полностью с квадриком ушли. Я его пытался кое-как достать. Блин, буквально там 15 минут полностью весь замерз. И потом уже отец приехал. Достали, меня отвезли домой. Я хоть более-менее как-то отошел. Поэтому сейчас тоже уже немного приболел. Записывали для вас этот видос, но... Не трейдинг, потому что голова немного не соображает Ну, в общем, я надеюсь, вы меня поняли Основной такой посыл, который я вам хотел донести То, что многих людей просто нету Первое, это постоянство Они не готовы просто работать там до конца То же самое, как по идиохам Я же говорю, тут пять дней посидел, разобрался Все, можно заходить, можно зарабатывать Трейдинг, это, конечно, не такая э, простая тема То, что мне вот тоже многие пишут Вот, я хочу точно заниматься трейдингом Это точно мое, чувство. А ты потом пишешь, ну чел, ну скинь свой дневник, посмотрим, как ты там работаешь над собой, над своими ошибками. Вот а у меня нет дневника. Ну блин, ну как ты можешь хотеть заниматься в этом деле, если у тебя банально нету даже дневника. Ты даже не разбираешь свои ошибки, что ты делаешь ну, в этой жизни. Я ж когда даже вот эти одиохи захожу, я же каждое одио прописываю, что я захожу, какой я проект захожу, на какую тему, смотрю, какая тема не заходит. Если я понимаю, что у нас сейчас по медицине там вообще какой-то бред, ну понятно, я медицину в дальнейшем буду откидывать. И третье, что я вам хотел сказать, это надо все-таки находить то дело, которое вам более-менее нравится. Я вам не скажу, что мне там супер круто, как я уже говорю, нравится записывать видосы или что. Ну, по крайней мере, я пишу видосы, это не так напряжно, как ходить на ту же работу с 8 э, до 5 вечера. Если вам ваша работа нравится, вам нравится просто там подметать дворы, если вам нравится э, заниматься лесом, пожалуйста, это вообще круто, потому что счастье это, это не деньги. Счастье это когда вам реально нравится, когда вы живете, вы кайфуете, когда вы приходите, на работу, вы там с удовольствием проводите время, у вас есть там какие-то крутые знакомые, блин, ну это тоже круто. Я когда ходил на самую обычную работу, вот, я даже в этом вот посте писал, я тогда работал в пиццерии, в не буду говорить, короче, какую пиццерию, работал доставщиком еды. И там было круто, я кайфовал, мы там с пацанами каждый день, когда я приходил, мы с ними там, ну, дурачились, грубо говоря, это было, ну, реально так интересно, то есть я приходил не на работу, я приходил кайфануть. А потом уже после пиццерии я шел еще на вторую работу. Вот там я реально работал. Я уже там в окопы, помню, заходил. Мы копали траншеи для кабелей. Я в этих траншеях просто спал, потому что я не мог там работать. Мне это напрягало. А вот на пиццерии было круто. Поэтому неважно, какая работа, главное, чтобы вы чувствовали внутри счастье, чувствовали кайф. А деньги, как говорится, придут со временем. Если вы будете, главное от этого дела кайфовать. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр, если видео было интересным, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, оставить свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать вообще про ваши работы, можете написать, чем вы занимаетесь и сколько зарабатываете. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.